50 штатов страха. Канзас, крупнейший в Америке моток Бечевки. Дети непослушные. Мы решили, что Амелия сбежала оттуда. На наше счастье, все жители решили помочь. Назад! Назад! Сюзан охватил настоящий ужас. Она хотела переворошить весь город в поисках своего ребенка. Хватай нет! На что мы только не идем ради наших детей! Открывай! Открой дверь! Добро пожаловать во Фрэнсис, штат Канзас, дом крупнейшего в Америке матка обичевки! Его автор, Грег Колкер, начал его в 1954 году. Верни ее! Верни мне дочь! Верни мне дочь! Амелия! Верни! Ее! И тогда подключились все жители, и вместе мы сделали моток таким, каким вы его видите. Амелия, мама идет к тебе. Амелия, Амелия, Амелия, очнись, очнись, милая, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, нужно. Давай. Иди ко мне, дорогая. Идем. Дорогая, уходим. Скорее уходим. Давай. Прости меня, милая, прости меня, мам, О, Амелия, милая, ты нашла меня? Да, да, да, дорогая. Так вы нашли Амелию. О, в том-то все и дело. Оказалось, что Амелия никуда и не уходила. Мы перевернули весь городок вверх дном, и Сьюзен обнаружила ее в том же самом месте, где и потеряла. У крупнейшего в Америке матка бичевки. Он сводит людей вместе. Вам было страшно? Мне так жаль, мои дорогие. Вам все еще одиноко? Их будет больше. Обещаю. Это было трогательное воссоединение. Представляете, после всех переживаний, какое облегчение в итоге мы испытали. Что было потом? С ними? Не знаю. Но я видела, как они весело уезжали туда, куда держали путь. А как объяснить десятки случаев пропажи людей в этом районе? Я вас уверяю, это самый безопасный городок в Канзасе. Мы все богобоязненные семейные люди, просто живем и никому не мешаем. Говорите, семейные люди? Тогда почему в городе нет детей? Мы уже долго... Говорим с вами, и я только сейчас поняла, что вы еще не видели наш моток бичевки.